или сведены к минимуму. Один цикл составляет 4 дня. Количество таких циклов от 7 до 14. Приступаем. Потребление углеводов со средним уровнем 3 грамма на килограмм тового веса. Потребление белков умеренное 2 грамма на 1 килограмм тового веса. Низкое потребление жира 0,5 грамма на 1 килограмм тового веса.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 Потребление углеводов на высоком уровне – 4,7 грамм на 1 кг твоего веса. Потребление белков среднее – 2 грамма на 1 кг твоего веса. Низкое потребление жира – 0,5 грамм на 1 кг твоего веса. Это самый приятный день цикла. Умеренное содержание белков оправдано высоким количеством углеводов. Организм пополняет опустошенные гликогеновые депо. Мышцы, нуждающиеся в восстановлении, активно используют углеводы и превращение их.